Помогает хорошая музыка концентрировать потоки на чемпионате мира. Конечно, конечно. Сейчас поток пойдет под музыку. А -а -а. Смотри, Протягиваемся. чуть-чуть. Аба! Мы не слазнилкая, Шепа, гегегегей! Э -э -э -э -э -э -э -э! Вот совсем по другому. Вот, вот наш секретное оружие. Так, где зашли? В принципе, Стрем! Не знаю, что идет стрим. А кто такое делает. Таких идиотов мало в мире. Ну, по сути, я, наверное, третий сейчас. Ну, Стефан Лангер, Бруно Василь, и по количеству подписчиков третий я. Что, в общем-то, не может не радовать. Нам нужно подождать, пока взлетят все. После этого ты, пройдет полчаса, мы сможем взлететь только. А, и потом нам лететь, 100, 360 километров, скорость, я думаю, будет где-то 120-110. Ну, три часа лететь, три с половиной. Ну, вечером будем дома. Сейчас по нашу думу опять у нас пони. Пою дивизию. Ну вот это, это вот называется пони на чем взлетает сейчас этот планер и такой же пони подруливает нам оп понеслась нелегкая оп. так я готов закрыт Триммер минус все чушь в дальше все твое. погнали все на какого-то накидали да не, не перешел сдует думаешь Сера как же я снимать буду с сеном? Ну и все, ты как раз будет видно, что летим, а не монтаж. Кат, кат, кат, кат, кат. Качковатый аэродром. Видел? Ага. Благодаря кривизне планеты. Вот такой красивый городочек слева. И вот такой. Такая промзона справа, друзья. Ничего такого красивого. А насколько сколько она стянуть, На 600 или на 700? А, не знаю, а не ага. Отцепка. Сейчас. Другой завернул. Долега наш. Соответственно, и мы... Видите, взлетели в разное время, затянули примерно одинаково. Ну так вроде погода пошла. Слава Вселенной. Подходим к потоку восходящему, в котором уже стоит много-много планировок. Вот они, смотрите. Целый табун. Мы сейчас капитан оптимизм аккуратненько в правую спиралечку Чпок. И будем подниматься вместе с вот этим огромным столбом. Красиво, под следующим облаком тоже стоят планера, хорошо, ну, хорошо да, да. что облака пошли. Да, до 5 метров, смотри-ка, забросило. 3,3, 3,3 скор... средняя. Хорошо. Капитан Оптимизм, просто лапочка сегодня. Сосредоточен, Это не то, что вчера, на тренировочный день. Он губу закусил, знаете, как, какая у него губа? Не дура точно. Огромное количество планиров мы подстраиваемся. Здесь как раз эту тупят перед сценой. Вверху уже карусель. Карусель вообще жутко. А мы тут еще можем центрировать. Ну мы еще можем немножко, да. Под нами есть кто-то. Ну есть там парочку бортов. Карусель наверху, да. Ух, конечно. Но опять же вот пузырь уходит вот Сейчас периодически пробиваем, Нам надо по, по нижнему центрироваться, а, потому что пузырь оттуда. Чтобы вам было понятно, наверху уже люди не набирают. Видите, они в циркуляции стоят и просто ждут, не ожидают, потому что скоро каждый из них стартовать будет. Это 80-метровый класс, да, наверное? Это все, и 18-метровый. А стар стартовый цилиндр один и тот же? А? Стартовая цилиндр. Точка... Разные? Разные? Шеф, тебе помогает хорошая музыка концентрировать потоки на чемпионате мира. Конечно. Конечно. Сейчас поток пойдет под музыку. А -а -а. Смотри. Протягиваем чуть-чуть. Аба! -чуть. Пытаемся, друзья, выбраться. <глуш> Понеслась не шеф, ок ок ок Вот совсем по-другому. Вот наш секретное оружие. Наконец-то поняли они, что снизу-то в другом месте нас догоняют. Их только когда догнали, перестроиться задумали. Мясорубка. Так, эти вправо, эти влево, два вправо, один влево. Давай вправо. Мне кажется, если ты сейчас энергично закрутишь, никому не помешаешь. Тут вниз пройдемся. Видел, Очень как чуть -чуть, другие да. прошлись. Но не могу ничего сделать. Все будут поправляться. Там есть один повыше. Пойдем вверх потихонечку. Этот поток, друзья, работает сейчас как фонтан. То есть порция выплюнет воду вверх, воздух, потом чуть опадет. Если вы посмотрите на верхушку фонтана, она дышит то чуть выше, то чуть ниже. Вот так и этот поток. Видите, мы пробиваем инверсию, вот этот вот слой воздуха темного. И над ним как раз периодически можем подпрыгнуть. Вот все сейчас пытаются подпрыгнуть выше. О, как нам... Это вообще он культурно сделал? Да, нет, я его наблюдал. Он Пахота предстартовая. Я больше всего вот эту да, предстартовую я, пахоту, да, пахоту, наверное, люблю. Когда я на маршруте пошел, уже все, пошла шахматная партия. А тут такое вот игрище. Игрище вокруг старта. Это конечно, тоже вот это, наверное, самая азартная часть маршрута старцем по себе эвент нажал нажал 26 31... О, с да с 35, 32 минуты можем стартовать ну, сейчас, вроде... мясорубочка совете сколько друзья кто смотрит это видео ну-ка посчитайте пожалуйста планира я вам сейчас проведу дугу вот столько Планиров Стоит И еще больше вокруг летает Ну такая вот карусель С переменным успехом И капитан оптимизма Смотрите как хорошо Чуть-чуть Чебардукнул -чуть Как эта карусель выглядит на фарме тух Ужас, ну, в реальности страшнее. Каждый из них знает, где середина потока. Line is open now. The -meter line is open. Открыть старт? Это вот может Путку поймали за ним, что ли? А? Сейчас 18-метровые тут что-то... Виктор, откройте! 33-я минута. 33-я. Ну, кто тут подрезает? Ну, что ж, друзья момент истины потому что по всем нормам мы можем уже стартовать я нажал кнопку event, соответственно у нас сейчас с 33 минуты 31 -й. еще осталось несколько минут для старта и вот тут как раз момент истины. нам уже открылся да окно открылось 33 минута не опоздать а то ну, все да. потом снова 5 минут а нам еще нужно зайти в, в саму зону для старта По ну, касательно не подходит борт Тоже наш класс Каждый метр высоты набранный здесь, друзья Потом будет очень дорого стоить на маршруте Все. По сути, стартовал На 50 метров выше можно не набирать 50 метров Но вторая проблема, что пересидеть тоже будет плохо Ну что, пошли, может, стартовать? Да пошли, Шеп. А потом посмотрим, да? Да, потом, если что, еще раз нажмем на эту кнопку вверх Потому что мы уже не набираем, мы только сливаем. Ну и, в общем-то, всех примерно одна и та же. Высота чуть повыше у кого там. Вот таким курсом, да, наверное, надо выходить. Может встретим что свое. Он смотри, там впереди планер пытается закрутить. Или просто разворачивается. Или просто стартует. стартует ну, как стартует друзья почти почти до линии дошел линия линия линия пока думал в которую сторону это двухместный Подрезал тебя, да? Не, не придумал, через какую... Ну, сейчас так, 35-я. У нас 30... Ну, все, сейчас смотрим, как, когда у нас стар... Чуть левее. Не Неважно. Там тут... старый трек с плюсом. Тут. Сейчас идем в на 30. Все. О! Смотри, как закинул тебя. Ну что, поехали? Поехали. Все, мы стартовали. 30... Кажется, не мы одни. 36 минуту. Думаешь, они тоже? Ну что они тут? Может, они не стартовали. Что это он делает? Не знаю. Пока не знаю, что он делает. На камеру снимается? А все, осторожно. Н ныряй, наверное. Мы ну, в бане. Да, пережив... не переживай. н один американцы. Ты же знаешь, что они такие. Бог с ним. Они концентрируются на полете. Ну что, мы уже на переходе. Так, сейчас мы чуть-чуть. Может, нас чуть-чуть приподдержит. А нет, но только по касательной. Какие интимные подробности от цветовского экипажа. Йорис писать хочет? Все, друзья, на первого поворотного пункта 60 километров. Мы помчались вперед. Капитан Оптимизм сделал свечку, да. он ищет белизну, Но, Но чтобы вы понимали, что такое белизна, это вот такое помутнение в небе, вам на камере 100% этого не видно, вот рядом с тем облаком видно небольшое помутнение, значит выкидывает воздух, он почти готов конденсироваться. И вот за счет таких белизны такой, Капитан Оптимизм потихонечку летит вперед, делая свечки восходящих потоков. Я какое-то время я провел планер должен сделать свечку удачную на мой И взгляд на слева белизны много да но слишком слишком не по, пути. Не по маршруту я с тобой согласен дальше вот да. Да. вот вот вот вот вот вот для того чтобы вставать слабовато не, не. сейчас спарим дальше пока вот красивых два облака вот вот это место где по идее хорошо бы будет взять Смотри, под левым облаком перезды да. больше. И там крутят. Крутят, да? Ага. Это, видишь, там старая, Доба, пять. Мы сейчас Доба, пройдем чуть -чуть через.. Скорость. А? Скорочь добавь минус 5 лежит. Тут точно да есть. Не, не, не переживай, не переживай, не переживай. Вы меня... с парапланами у тебя старая привычка с парапланами. Да нормально, чем прошло. О, там крутят. А это облако расти стало активно. Но под ним почему-то ничего нету. Так, ветер. Ветер вроде попутный. Ну, идем туда, где крутят. и друзья. Оп! Раскочили? Нет, вряд ли. Вряд ли. Впереди, не наверное. Не доскочили? Не доскочили. Ну, хорошо. Не доскочили, точно. О, вот он. Иппопали, Start line for the open class will open in five. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, Ну, давай сейчас, поднимайся. О! Ну, а Ну, видите, профессионал, что творит. Оно вот. такое. Ну, mm, подходит кто-то под нас. Америка? Америка. Ну, mm, под нас американский экипаж подлез. Я говорю, эти потоки не так уж тут... Да, Всё. слушай, они не, таки, не такие простые. Мы ну, только что до, до, до трех был заброс, три было на свидетеля, и сейчас два с половиной, два, ну, так все. А я должен он только висит. Как-то к нему энергию выносят, видимо. Он ну, то ли ветер есть, который сносит, то ли что. Главное не завозиться. Но ну, и на низкие высот опускаться не хочется. Средний поток давали три, ну, сильные потоки до трех как бы. Два с половиной три у нас есть, можно брать пока. Ну, тем более, капитан оптимизм. Аж язык высовывает эту усердие, я же вижу зеркало. Высовывает язык, как старается. Перегрузочка yeah. такая. 1,6-1,7 крутят с перегрузкой, шеф. На 120-130 даже, вон. Ну, надо понять, что облако стало вот это таять, но мы, правда, к нему быстро поднимаемся достаточно. Может быть, наш поток будет в следующей порции воздуха, который даст. Ну, вот, друзья, работа в одном единичном потоке уже такой интересный ивент. Мы что на поехали Все, и, Наверное, поехали. Да, пора, и облако тает, видишь, он Нет, и там и... она уже там фонтанчиком да, становится. И смотри, вот уже прям по курсу следующая хорошая. Пушечка, их раньше не было, они только образовались. Да. Что думаешь, погнали. Не стали идти под облако, друзья, все-таки подправились четко по курсу, 30 градусов многовато. Но тем более до вспучки близко, дойдем мы туда, разменяв не так много высоты, смысла нет. Ради набора 200 метров делать такой крюк, поэтому шпарим четко по линии маршрута до поворотника 38 километров. Да, вот эта белизна хорошо просматривается, видите, друзья. Сейчас если вам на голубых экранах видно, пытаюсь а вам показать эту белизну. Всех ее чует, нюхом, нутром, мне слишком плохо видно через фонарь. Вот она, вот сейчас, вот, вот, вот она белизна. Сейчас я попробую выставить руку в окно, И скорость будет поменьше, вы поймете, где эта белизна. Сейчас не хочу динамику портить. Ну, вот слева видна она. Вот есть облако, куда крыло показывает, а перед ним есть белизна вот это. Вот это вот такими понятиями оперируют пилоты пламера. Так, нам курс чуть на 20 градусов вправо. Да-да-да, сейчас. сейчас следующую пройдем, белизну. Так, выскочили на какую-то равнинную часть. Нарисок впереди нет, нет есть, но ну, а впереди как раз я Опять какой-то капитан оптимизма белизну нашел. Чует он белизну. Внутром чует. Это нет, ничего радости, чем на маршруте. Вместо минусов вот такие вот придерживания. Плюсики. Разгоняемся. Так. И сейчас по маршруту по чрезу. Да. Вот сейчас четко по курсу. 28 до поворотника. Ты без потери высоты идешь. Красавчик. Это с набором. Попробуем. эй, Что, что, что, что, что. Спокойно, спокойно. Будет так, будет, не будет, не будет. Хорошо, да, да, да, да, да. Сзади там кто-то нас засекает. Не нет, шаг, сразу после поворота не сработало, и поэтому я да -да -да. У меня Внутри сжались яйца. Не попали. Не попали, да. Ну, бывает, ну, сейчас на тот же курс может не дошли вот вот оно тут, нет старый проходишь да да, да да если вот. ты вправо еще раз закрутишь то нет. же самое будет. разгоняет да разгоняй. Да, да, да, да, да. да. так давай да. я пролечу ты подумай а что тут? куда нет. американец пошел мы за ним сейчас ага. идем до и вверху крутятся там те которые впереди были в прошлый раз Понятно. Но они сейчас оторвались, те, которые впереди, потому что мы чуть-чуть крутили поменьше, наверное, поток. Подходим к поворотнику, 8 км да, поворотник. Ну и как сейчас идти к ним? Да, пошли чуть пошли. больше Этот он короткий очень Обелизна хорошая подходим к потоку за поворотника 5 километров стоит планер перед нами который зашел сейчас шеф будет сбрасывать скорость боевым будем сбрасывать Закрыл на 4 поставлю. Оп, поставил. О, запел прибор. 5 метров. Ну, вот мы по высоте достали американца. Практически. Очень хорошо шеф центровал Прям. Нет, это американские. Американцы хорошо. Нам-то что? А -а -а -а. Мы им, по, мы им по, по ихнему следу всего лишь. Три с половиной метра в секунду, то есть, был предыдущий поток, мы стояли в 1,7. Ну, поэтому, конечно, 1,7 брать было нельзя, но нормально. Чемпионат мира нельзя. Угу. На 100 метров выше на хвосте у нас висят. Вот какие? А, вижу. Центрировать легче, когда... Видишь? Ну, он подло на хвост лёг. Ну, вижу, над головой они. Угу. Ну, хорошая деревенька. Отлично набираем. Ты бы чуть-чуть 110 сделал бы. -то -то ты с перегрузкой 1,60, 1,5, 1,7 крутишь, то есть. Так, приличненько. Чуть-чуть вот. Вот 110 сбрось. Видишь, как принцесса ну. залетит на 110 красиво. Ну, хорошо. Посмотри, посмотри. Пробую. Да, разогнались, пошли да. отмечаться. 3,5 у нас метра в секунду. И это высота, когда начинаются фонтанчики. Да. да. Но ну, они все-таки на 100 метров выше были. Да-да. Думаю, крайний виток. Тоже Хороший пока виток. Да, пока мне. Пока 3 метра. Он скоро уже заплавает. Ну, сейчас хорошо, 3,3 метра в секунду. Греф бросать. Не-не, он фонтанчик, вот, начинается. Но, но пока будет... Ну, видишь, средний сразу падает. 2,8. Все. Да-да-да. Погнали. Так. До поворотника 4 километра. Американский экипаж пошел на следующую точку. Мы подходим к поворотному пункту. Сейчас Герматуза будет делать боевой разворот. Да? Да, да. Красивый. Касание точки. И, оп! следующей точки маршрута. Мастера ставят вообще такую одну точку в центре этого кружочка. Ну, не в центре, по краечке кружочка. Но был, ну, не был. Есть у меня друг байкер который на гран-при э, в этот кружочек залетел, но так, что внутри кружочка точку не поставил. Он-то был ровно 2 секунды, и, и секунда до точки и секунда после точки, и Дуга, а в середине нету. Ну и в итоге так вот бедный первое место-то и не занял. Очень обидно ему было. А мы пошли к следующей точке пункта э, маршрута, 74 километра у нас. А -а -а. Сзади осталась речка Дунай. Если вы успели ее увидеть, то это хорошо. Впереди закрутил американец. Ага. Сейчас будем наблюдать. Это, друзья, я, пока... я показал вам маршрут, который у нас есть. Вот, мы уже взяли первую точку, летим ко второй. Потом надо будет их, В общем, зебдюги такие. У нас коллега впереди летит. Вот он протянул очень. Не знаю, что хорошо или нет, не попали, мне кажется. Смотри, куда он пошел. И уже выше. Вот за странец, да, 190 метров у него. Компторак у нас отыграл еще высоты чуть-чуть. Вот он центр, да. Ну, друзья, какая зигдюба у нас получилась в итоге. Всему это свелось. И тот тут не попали. И он не попадает, ну, мне кажется. Сколько в разнице? 2,7. Сколько, Сколько у подъемность 2,7, а разница. Куда-то он... А он у нас, он 203 метра, 206, 189, ну ты как скорость сбрасываешь, ты его не не, не, не, сейчас мы нашли свой цен. Угу, хорошо. хорошо, ты у тебя скороподъемных, отлично. Да, ну, друзья, вот такой вот азарт, ты, когда летишь, уже даже местности ты не видишь. Что под тобой там, какие-то фермочки, фигербочки у тебя, панель приборов, воздушное пространство, сцепил зубы. Видишь конкурента, и шпаришь. Да. Сколько разница с американцем? 148 метров. Догоняешь потихонечку. Выходим. Так, выходим. Отгоняйся, хорошо. Закрылок я тебе представляю два. Хорошо. 108 разгоняйся, наверное. Да, да, да. Сейчас, За потока минуса будут. 61 километр до поворотника. Парим. Да. 1700, Ну да, вот примерно одна и та же высота набора идет. На нее набираем и все. Тебя дать попить? А? Да, взять ручку, попьешь? Нет, Нет. Поп -поп -поп попробуем. Да, хорошо. 11 км в час попутного, но я думаю, что это может погрешность а прибора Это погре... не погрешность, это... Раз... Свечка хорошая Ну что? До пяти? Not so bad, шеф Ты умничка Но ну, этот змей с нами, но мы его потихонечку достаем 120 метров разница осталось Шеп, зарубился-то как мы. Посмотрите, а, друзья Капитан Оптимизм Как зарубился Ну вот вам как выглядит Вот, 100, 100, 114 Ну, то есть, потихонечку разница Вот ну, сейчас 120 Более-менее нормально Лучше, чем было 3,6 средняя 1900 уже высота, ну хорошо, так прострелила. хороший тыков нашел. В пяти километров чуть не по линии пути вспышка, может и по линии, я тебе скажу, когда на фронте будет. Сейчас посмотрим, сколько это выплюнет, потому здесь, что... Ты согласен, ты его такой... 70 метров разница, ты его потихонечку догоняешь, 76 метров пока. Хорошо. Потому что такая, такой сильный поток ну, на такой высоте. Да, согласен. 2000 мы 2 еще не набирали сегодня. 3,5 да. средняя. 100. 35 метров у тебя с ним разница. Догнал. Хе-хе! Ну что? 200 метров отыграли. 200 метров отыграли, да... Где-то же их проиграли. Небесные... мы это их и проиграли. Небесные шахматы. Вот он, наверное, там злится, думает. Ах, вы гады! Догнали меня такие. Нет, метров". он тоже рад, потому что вдвоем будет легче. Да, и потому что мы поток взяли. Друзья, сегодня тактика наша с Капитаном Оптимизмом не выиграть, все, а не проиграть. Да, уже все. 3-2 метра в секунду. Вот таким курсом если. Если еще, ну посмотрим американцы, что будут делать. Ну, нет, надо идти. Я еще одну теорию. Ну все, уходим? Да. И право 20, 20 градусов нужно, чтобы так. по маршруту идти. Так, так, так. Ага, хорошо. Спокойненько, спокойненько. Все чуть так, хорошо. Две набор был, получился отлично. Mm -hmm. Средняя сколько у нас сейчас? Я скажу. маршруту 122. 122. Ну зато мы вот сейчас набор взяли, полный. Заправились 200. Это хорошо. Not, so Not so Так. Поварим дальше до поворотника 52 километра, друзья. Есть вопрос. А, через большой город по прямой, да? Во, ну, видишь? Ага, вижу. Да, ну город. тогда мы уходим. Или сразу чуть-чуть э, Слушай, ну, сейчас 10, 10, 10 про... градусов не больше разница. Но, но потом правее через лес. Э, ну на... и правее через лес, да. Ну, Я короче. думаю, цепляем город и идем через лес. Все, город хороший триггер. Я уже по поводу интернета не говорю, его все равно нет. Это друзья, чтобы вы посмеялись. Четыре года назад мы летали на чемпионате мира. И Капитан Оптимизм спрашивает, Игорь, а куда полетим, налево или направо? К правому облачку или к левому? Я говорю, конечно, к левому. А он говорит, ну как же, а он не понимает, почему я так вот выяснил, что прям вот безоговорочно. Я говорю, так там город большой, вышки, интернет будет, сможем выйти в прямой эфир или фоточку какую сбросить на землю. Ну, так вот бывает. Ну, сейчас совершенно не то, так сказать. Судяя никому да. другому. И летит по прямой кто-то? Лево два планера, но не набирает, да. просто, ребят. Так, прошли поле лес. туда лес, лес. выше все озеро было. Идем по кромке лесов, ищем потоки. Так, они там закинули. Но не стали. Ну, Минус пять. Становится. Может, к ним? Быть И... Эй, попады выпрямляют. Вон навстречу идет. Что там тебе говорит? На встреч, встречный прошел. Списков зубы, капитан Оптимизм шпалит вперед, до поворотника 24 километра. Высота 1200. Потихонечку теряем высоту. Мы надеемся, скоро взять какой-нибудь поток. Впереди лес. Городочек, городочек, лес. может консервативнее, чуть по 80 пойдем, а не 200. Ну хорошо. Вот консервативнее. Смотри, чуть вправе, на 2 градуса. Там такое поле красивое. Там город песчаный. потом. Песчаный. Так на, на город сейчас чуть-чуть влини вот проверь, Капельку. Подождите, подождите, подождите. Буквально чуть-чуть. Ну. Но... Сейчас. мне Нету... право, право жопа чешется. А потом на город сразу. Ну вот теперь. О, да. о, о, жопа чешется. Я ждел, жопа чешется. Где-то передиданно. А чешется, но. Видишь, что? Нету. Ну ладно. Такой. Окей а okay. на город. Ну может еще здесь где-то выстрелит? Потому что здесь где-то живет. Чувствуешь? Бым-бым. Бым-бым. Бым-бым чувствую. Тысяча. Вот. о сила пошла. Энергия пошла. Я думаю, что хотя бы метров 200 надо взять. Это нормально, возьмем. Хороший. Три. Ооо. До пяти. А засидись Видишь, какие у нас жопы с тобой хорошие. У одного почесалось, у другого почесалось. А вместе образовалась двужопья. Удачная. -а -а -а. Встал к нам. Мы его уделали, шеф. А? Американец слева, 90 Ниже, минус 100 метров Это вам не юхсель-мухсель жевать Это шеф летит Великий и могучий Главное не сглазить Главное не сглазить 3,7 на 8,4 Ну что ж Когда на 1000 велишь такой фиксильный типа, поток Друзья, это всегда очень хорошо Потому что ну, даёт, ну, Можно набрать много высоты И соответственно Тем самым не тратить Время на центрирование То есть выгодно один раз взять много Нежели там, извиняюсь три раза подрачивать. Поэтому потому что любой вход-поток это центрирование несколько кругов на то, чтобы его погладить, приласкать, чтобы он ага, тебя он сейчас пропадает тоже. Слишком ну, рановато. Я радуюсь слишком рановато. Да-да. То есть он куда-то сносится. Надо над ним работать. Я тебе не мешаю. Работай. Я просто радуешься слишком рано. Ну, я же должен как-то. Как чтобы не сглазить. Не сглазил я. Все, друзья, выключай, чтобы не сглазить. Вышли из потока. В лучшее время американец нас отставал на 130 метров. А уже в конце на 100 начал догонять. Поэтому и вышли из потока. Потому что поток дослаб до 2,8 метров в секунду. тут пик погоды сейчас. Поэтому не стоит так сказать, тормозить. Мы вы набрали 1700 метров высоту. Мы, соответственно, шпарим дальше. До поворотного пульта осталось 16 километров. Поворотник возьмем, поток отмаркирован. В принципе, на него можем вернуться. Вот это, кстати, хорошая тактика будет, шеф. Один из вариантов. Как ты считаешь? Что? Вернуться в этот же поток хорошая тактика? Да, но не надо, как На все те... являются в одну картину. Согласен, одно идет туда, другой сюда. Да. И глядишь, и все получится. Да, вот здесь получше. С первого витка, друзья, не попали в поток. И тоже с нами. На 115 метров ниже. Тоже? Ну, вот он сейчас тоже Тоже пробует центрировать да, да, да, да, да. вдвоем, может легче, легче будет. Нифига 1.9 на, на среднем Подожди, но сейчас... Вот здесь и узкий. Узкий. Что творит капитан очевидный оптимизм? Как это выглядит на экране? Какой трилистник нарисовал? Шеф. Я покажу глубоко уважаемым любителям ледяных видов спорта эту картинку. Ты там не кашляй, давай, центрируй. Погнали. Потому что высота 1750 та же самая, на которой предыдущий поток развалился. Вот мы эту инверсию убираемся, она, видишь, их сразу притушивает и не дает пробиться. Так что, оп, до поворотника 9 километров осталось. Снизу какая-то автострада. Огромная автостоянка для пур. Ну вот с такой высоты, друзья, триггеры, это уже, не, ну, практически не работают. То есть, тут уже повезет, не повезет, нужно глобально мыслить, а, типа, зона лесов, там, зона полей, вот высохшее озеро, вот это смердушка туда мокрая, туда соваться точно не стоит. А вот сосновые лесочки стоит. Ну, у нас до поворотника 7 километров надо брать и назад. Подходим к поворотному пункту маршрута. Это у нас какой-то городочек, я так понимаю. Он тому на ну на носу. Поэтому не видно. Сейчас будет сделать смотреть, как шеф будет делать моего разворот. Что тут у нас? Спорку отсосала. Сторку сосала. Американец она не гонится. На 111 метров он ниже. Погнали дальше. Чуть правее. Ты хочешь по старой линии пройти? Да. А, ну можно можно, да, через поток. Поч Почти совпадает сюда. А, да, сейчас переключусь на другой экран. Посмотрю, что у нас. Ну, где-то впереди нас. А? А? Вот таким курсом. Да? Да, отлично. Я, у меня сохранился старый трек, сейчас туда и придем. Первое будет? Да. Угу, хорошо. Хорошо. Ну, и... 78 метров ниже на хвосте «Американец» висит. Друзья, вот трек старый наш, вот здесь мы набирали. Соответственно, я капитана «Оптимизм» загоняю тот поток, который мы брали до этого. Так как почти совпадают направления маршрута, это будет достаточно. Наша высота текущая 1050. В общем-то, не, не, не херово было бы набрать немножко Наш аэродром где-то вот слева как раз Да, минуса тоже знатные, вот сейчас Минус 2,7 метра в секунду шпать вниз Два километра до потока Видите, этот же мол для грузовиков, но уже в Несколько более низкой высоты Вы можете наблюдать Смотри но я через белизну, на... потому что правее я вижу первая вторая. Ну хорошо. Потому что вторая это, наверное, там где набирали. 30 градусов да, направо она находится. Сейчас, сейчас, сейчас. Американец вот. прямо шпарит прямо на это старый Хорошо, потолк. Нам он поможет. Хорошо. Вот первая это не очень выражена, Вот но... следующая очень хорошо выражена, но и это сработает. Смотри. Ну да и Твои слова, до да богу, в уши. А? Твои слова, до да богу, в уши. Под 90 градусов справа старый поток. Хочешь старый? Да. Ну, давай, старый. По прямой. Ой, нет, еще, еще направо, еще, еще, еще, еще, еще. Вот по прямой он. Где-то в 500 метрах, в 300 метрах. Ну, ты сильно в сторону забрал просто. Вот сейчас он, вот. Старый трек впереди. Ну, ну вот, ну, справа остался. Нет, ну справа вот он. Ну, я тебе по треку говорю. Ну хорошо. хорошо. У меня трек есть. Ну, уже нету, значит. Нету. Так, следующий, вот. Если сработает, так сработает. Не работает. Следующая белизна, да и все. Давай. А то мы тут скорость не теряет. Он слева американец теряно. Ну, вот, на белизну потянули, а то а от то... одинаково идем. Вот он сбоку на 109 часов. Ну бывает, дали крюка. Не-не. Все тут, все тут по плану. Пускай он проверяет там. Она а бы правее взять и по маршруту вправо. Подожди. Я хочу белизну взять. Там кто-то набирает, между прочим. Ну вот. Ну давай. Делегу. Мы сейчас 30 градусов к маршруту идем на белизной затянулся ну, выстрелил в спираль встал. Понял. стал понял вам интересно или нет ну хорошо не он не мы попал. не попали чуть-чуть не попали сейчас отцентрируем Ну, друзья, небесные шахматы, сравнялись мы с коллегой. 700, и идем под следующий, кто крутит. Что У нас поток оказался слабеньким, Принты, решение идти дальше. Раскочил. Показанец подходит. По идее он не американец, но бог с ним. Тоже такой же. пошел. Нет, ты тоже не попадаешь. Не-не-не, он... Ну, на да. да, такой моментик. 800. Ну, пошли, пошли дальше? Да. А расстояние? 50, край потока старого, мар маркер. Вот здесь мы набирали предыдущий раз, достаточно хорошо. Ну, давай. Будем здесь проверять. Ну, вот вправо надо тогда сейчас. Надо взять хоть немножко, иначе мы... Да-да-да, их... то слишком, уж Тем более, что здесь поток был старый. Все одно лучше, чем там, что было. А? Все, все все, лучше, чем там, где мы были до этого. Ну, тут может попротягивать нужно. Я тебя просто привел именно в центр, где куча старых траекторий. Ветра нет, поэтому он вертикально практически идет. Ну давай, пробивай, пробивай, пробивай. Пробивай! Ну, как рубится капитан оптимизм, видите, старый трек, где мы крутились. Этот реально подсказал мне очень удобно. Вот, слабо, конечно, но мы на такой высоте, с которой 800 метров надо реально в любом случае уходить. После шикарных там 3,5 метров, 4, что были до этого, похуже, но надо понимать, что и погода будет стекать. Она все будет хуже и ее выключат в определенное время. Поэтому надо выбраться. Неизвестно, как, когда мы возьмем следующий поток. Тысяча на да, 1.8 уже поток, ну да. Давай выходим тогда. Вот таким курсом на лес пошли. Может, если выдернули, там он как пыхнет. Вот тогда. Тихонечку разгоняйся. Фу, погнали. 1400 выход. До поворотника 55. Вперед. Друзья, я заметил планер. Вот сейчас Сефа посоветовал, где его подвернуть. И сейчас посмотрим, это поможет, нам или нет. Медленнее. Ну, поток есть у него какой-то, может, даже будет неплохо. Ты можешь Могу. меня похвалить? Могу. Что я пиво... Зач ск сколько зачет. Я, сколько пива я заработал? Бутылка есть? Смотри, на третью начал тянуть. а, -а, -а <соспорядок> друзья. Ну, это, вот в данном случае я целиком полностью считаю, что это заслуга второго пилота, потому что он должен сидеть, меньше трендеть. Со всякими камерами, а больше смотреть по вокруг. Я действительно заметил. У меня жопа чесалась в эту сторону. Я шефу говорил про это. Он не верил мне. О, это 18-метровый летит, наверное, или там, не знаю, еще кто. Но поток хороший. 4,1 метра. Это американец ниже пришел уже? Не знаю. Смотри. А, тут их много вообще. Целый, целый табун он идет вам. Ну, в такой, в такой, знаешь, не только жопа зачешется. Ну, а? фу, очень приятно, когда меня шеф хвалит, я очень люблю это, он редко это делает, но сейчас явно хвалит. Ну тут расскажи хоть что чтобы я не Ну себя... сколько раз тебе можно пиво заработать? Что-то тебе за один поток, а, а вдруг, мышь, а, один поток нас еще не спасет, работать ну, надо. Работай. Вот, так, Вот тебе скажу, вот так вот без похвалы должен работать всегда. Да, хорошо. Все, я понял. Тогда, тогда ремни не только безопасности не будут нужды, но и ремень вечером обучения. По, по порки не будет. Да. Да, друзья, у нас еще и порка вечером, если плохо себя ведешь. Не только не кормят завтраком, если наглит опоздал, но и порка. Фух, ну вот я рад, что вот этот поток нам очень нужен был. А ты представь, если бы мы к нему бы пошли, и там было полтора метра. Ну, ну... Рисковал ты? Рисковал я красной <с жопой. Нет, это ты не рисковал. Это чемпионат мира, вероятность, что будет что-то хорошее. Гораздо больше, чем что-то очень плохое. Ну, представляете, друзья, до этого мы стояли в двух метрах. Какая битва В 1,7 стояли. Слушай, ну если бы мы не стояли в 1,7, мы в этот поток не пришли так высоко. и в, в самом его разгаре. Так что все хорошо. Вверх, красота. Так, 1900, скоро начнет скисать. Пока три держатся, надо брать еще. Конечно. Вот она появилась опять, эта инверсия противная. Мне кажется, что все. Ты чуть-чуть протяни на солнышко. Вот сейчас, чуть-чуточку протяни, вот буквально капельку, и крути дальше. Еще один виток. Если я ошибаюсь, то выходи. Ну вот, одна сторона. Ну да, да, да, да, одна сторона начала работать. Ну все, тогда прокручиваемся и выходим. Да, 2,8 инскиз. В принципе, вот эта спираль уже была лишняя. Все, выходим. Как раз, мы эту. Подсожри вот здесь кусочек. Да да, вот. да, да, да, да. <unstint> погладь. Вот так. так Носик, так, вниз, и так, <purpose noise> ай. ай. хорошо, ай, хорошо делаешь. Ну что, друзья, до поворотника 44 километра. Видите, у меня уж лапы вспотели. От возбуждения. Uh, высота 1900, Зашибись, парим дальше. Вот, друзья, сейчас хорошо видна, как говорит шеф энергетическая линия. Мы взяли небольшой крюк в сторону, чтобы зайти под эту ленту раньше. И вот сейчас она так просматривается, такой дымкой белесой. И сейчас капитан оптимизм будет подворачивать влево или закрутит. Что делаем? Проебемся. Да можно, наверное, дальше все-таки оно не жесткое, не сильно жахнуло. А впереди прям твоя белизна, ты и как раз подравнялся по направлению к маршруту. Да-да-да. 1250 у нас. Думаю, что под белизной впереди надо уже будет брать. Ага. Под белизной впереди надо будет брать. Да, да, да, это однозначно. А то потом Дунай. Да. Дунайские степи. О, есть. Понский городовой Вот под нас кто-то сразу становится. Он стоит тоже раком Это наш американец по раскраске mm -hmm. Ну да Неизвестно он американец или нет Но раскраска будет условно американец Сейчас. Ну хорошо Сейчас центрик поймает вот какой. Принцесса в штопор хочет уйти. Да нет, то есть сам поток, поток, злой, поток злой. Как ты говоришь. О. Льется. Вот рядышком там тоже кто-то закрутил, замутил на нашей высоте. Надо будет просмотреть. Так, так. Ну, Сейчас 2,7 в среднюю, так что не так и плохо. О, хорошо. Да, вот там навстречу нам кто-то идет. У нас поток перестраивается. Ну что ж, друзья, вот так выглядит пахота. Капитан Оптимизм пашет. Я здесь любуюсь по сторонам и... Иногда потоки подсказываю, не дает он мне пилотировать. Запустил дела, говорит, пока всех не уделаю, что, не сдамся. Открытый класс что ли, к нам подстроился. На вот каким признащим танк там. Ну, кто ж у вас сколько набилось в наш поток? Ну, ну, иногда стрелка на 5 метрах. Видите, так как потом плавать для подъемности там 3.1, 3,2, 3,5 там по-всякому. Сейчас видите, 3,3. И коллеги с нами летают вместе. И вот мы опять выбрались под инверсию. Начинает скисать наш поток. Сейчас, я думаю, еще и только выходим, да? Да, тут ничего уже. Все, пошла мясорубка. Не Ой, сорок. бля, ты посмотри, сколько под нас, под нас зашло. Какой бесконечный табун. Валим отсюда. Да. Они нам не страшны. Так, до поворотника 26 километров. Нормально, погнали. Тем более... Сейчас еще. О. энергетическая линия наша. Угаданная. Ну, да, ну да, и да, тоже, да. вот смотри, впереди белесость да, вот вроде да, продолжается. Да, да? Она в этой вот. стояла. Вот в вот, вот, вот этой линии она и будет. Тем более показывает, что ветер встречный 2 9 км в час. Примерно по линии ветра может быть все и расположено будет. Все, друзья, мы погнали дальше к поворотнику по белесости, которая есть. Наше задание. Вот поворотный пункт, куда мы идем. И потом оттуда вот сюда останется слетать. Вот ну, мы слетали. Так, так, так. И вот останется так и уже на аэродром. Так что шпарем будь здоров. А леса под нами. Но Нет? опять к Дунаю подходим и это опять мертвая. Да, подходим к Дунаю мертвая зона у Дуная. Ну деваться некуда. До поворотника 15 километров надо брать его, а потом разбираться. Лучше конечно брать, взять еще высоту перед ним. Минус 3,7 семи метров в секунду мы схватили. Среднюю неходняк. Это значит, что впереди может быть восходняк. Главное, для попасть. <звы> и что-то так полоскало нас немножко и... Ух, Ладно. Высота 1200, удаление 12 до поворотника. Прямо по курсу. Против-против ветра хотел бы чуть-чуть фотонабрать. -чуть понаб да, слушай, ветра как такового... Почти нет. 36, то, что слева показывает, забрет. Это ошибка прибора, на мой взгляд. Не может такого быть. Нет, нет, на другом тоже показывает. 10, Но на другом 9, 9 сейчас, километров. Сейчас уже с той стороны показывает. <звук> так что как бы врет это все. Понял. Но все равно, пока белизну вижу. Ну давай так. на белизну иди нормально. Давай, на нее. Вот, что-то такое квакнуло. Ага. И раскладнула О, птица, птица птица, птица, птица! Главное, не сби малютку. Да, птичка нам шикарно подмогла. В которую сторону закрутить. Слушай, а тут инверсия упала, смотри-ка. Да -да -да. Ты посмотри, 1200 лунная инверсия. Вот это пипец. Не факт, что много, но ну, может ее пробивает эту инверсию? Но ну, набрать бы, конечно, здесь нехерова было бы хоть немножко. Ты за птичкой смотри. Куда птичка пропала? Мы ее напугали. Так, у нас показывает по треку вот так вот протянуть. Ну да, немножечко сюда, да. ну и тогда здесь закрутим замутим Два перегрузка выжимает весь сок из меня а? капитан оптимизм хорошо что джи вывел. вывел показывает перегрузку как ты надо мной издеваешься зато с перегрузкой 6. я люблю сейчас, чтобы без перегрузки. Работает, капитан, работает. Фух. 1400 уже легче. Два с половиной, нормально. Нам бы из этого гиблого района выбраться. А, да Наш американец под, под нами. Там, друзья, поворотники, видите, тут речка начинается, там этот Дунай около которого погоды нет. И видно даже сейчас. Видите, дымка вот эта, которая инверсия обозначает, выше которой потоки не хотят идти. Ну, на текущий момент тут полторы. Мне казалось, что она еще ниже, но нет. Вот. а там было, там 1900 пробивало. Ну, посмотрим, сколько мы здесь наберем Пока уже 1600. Может быть, я не такой... Не так, как это... Несправедлив к ее Ну, вот... Йорис наш друг Постоянно говорит, что гавно В районе Дуная, никакой хорошей погоды Ужасная И если по тряку, то ветер есть Нас сносит Нас сносит, да, то есть мы сейчас против ветра будем идти Сколько километров? 9 километров, да? мы можем теоретически туда и назад вернуться вот 20 километров на 20 Как 20 раз километров... тысячу сбросим на тысячу 700 Ну попробуем А Сейчас мы так и сделаем Сейчас главное, что американцы обманули. Вот, американец вниз. Не-не, там и с, с Патнаме, ним все да. хорошо. Ну, 1800 мы где-то так и набирали. Сейчас нормально все. Фух, так, я переставляю закрыл их? Подожди, подожди, подожди. Ты все решил съесть всех? Пустя, что то Подожди, подожди, подожди. 8,5 километров. О. Ну что, друзья, мы идем в мертвую зону в не Ниге. А высота 1700, у нас план потом вернуться на наш старый трек. Оп. Поворотник. Вау! Как обычно, с перегрузкой. И возвращаемся на старый трек 10 километров до потока. сейчас хорошо по ветру видно, ну, по солнцу. Вот эта черная хмарь инверсионная. Мы по трету своему вышли на то место, где набирали до этого потоки. Сейчас пробуем этот а поток, поток опять взять и дал. набрать. Как вы видите, поток никуда не делся. Он, может быть, будет не такой сильный, но все равно есть. А может, будет такой же сильный. Высота, на которую мы пришли, 1200. Ну, как бы высота-то не очень. Хорошо бы набрать, но хорошо бы набрать сильным сильном потоке. Ну, такой. Плюется. А? Плюется. Плюется. Полетели? 1300. Ну, хоть чуть-чуть, да? Но... Ну, полетели. Да, сейчас, сейчас еще. Ну, два. Может, разгонится? Сейчас как раз он версию пробивает. <съем> да, друзья, вот. Ну, лучше на такой высоте чуть-чуть добрать, на таком... Ну, хотя бы, да, хотя бы ну, 200 все. метров набрать. Ну, уже пошли, да, 1400. Два метра. До следующего дотянемся. Сейчас уже вот на этой спирали 1.6 была. Вот, смотри, как дым там на горизонте выстрел Да, но это далеко. Да, ну, по маршруту мы туда Подожди, подожди, подожди. Клёв пошел. Кто пошел? Клёв. Клёв. Клев, клевать начало, но обманул. Угу. Ты решил спираль сменить? Ну, если в ту сторону не работает, может Есть живет живет другой. Я ну, просто смотри. студентов меняю, Я ругаю, если они... Нет, это, меняют. это если чувствуешь. Это не всегда. Надо, пошли, мне кажется. Да, да. 1600. Так. Есть запас небольшой. 1400. 1400. Так. Пошли. Время полчетвертого, движемся к следующему поворотному, достояние до него 95 километров. А зачем нужен такой капайлот, как я, хороший, на борту? Для того, чтобы дать капитану оптимизму возможность пописать. Капитан Оптимизм, ты как, счастлив? Ну, счастлив как... сразу приходит. Сразу хорошо, да? Сразу хорошо. Ну, теперь он готов искать поток, высота 1100. В принципе, поток нам, в общем-то, не помешал бы. Да, и время уже полчетвертого. А, При... а по прогнозу, значит, хороших потоков все меньше и меньше. Да. Ну, поэтому нужно не стесняться брать 2 метра начинать. А то с этим, типа только, только 4 берем, можно так и приземлиться. А тут лес да лес кругом, путь далек лежит. В том лесу глухом планер поток. Вставал. Эх! Ну посмотрим. Ну давай. Ну что, что? Как он тут запоет? Ну как, так вроде как? Не хуже, чем в прошлом потоке пил. О! Ну сейчас ты погладишь, видишь, какие какое песчаное поле красивое внизу. Мне кажется, был бы я потоком я тут жил бы. Вот-вот, видишь, шеф. А ты стеснялся. Признаться ему в любви. Он же тебя хотел. Он же тебя ждали. Ну иногда видишь бркается, еще не отдался тебя. Ты же его погладишь, приласкаешь. И он тебя полюбит. Ну или она. Ну, наверное, мы на принцессе, поэтому он полюбит принцессу. И сольется с ним, с ней в экстазе танца небесного набора. Друзья, пока я тренджу, видите, капитан оптимизм спокойненько, аккуратненько центрирует поток. Щадит меня перегрузка всего лишь до 1,4 в этом потоке доходит. Вот что-то у нас подвыглянуло. Все, выключаюсь пока. Это фонтан. Посмотри, как четко дым впереди тоже на нашу же высоту расползается. Нет, он повыше. Фонтан. Ну, пошли, ладно. Да. Мне кажется, пора. Пора, пора. Ба -ба разгоняйся, разгоняйся. Да. Так. так, идем. Так, высота 1550. Набрали 550 метров. Идем дальше. Впереди очень красивый дым, но его не видно. Совсем не по пути. Да, совсем не по пути. Жалко. А так. Рядышком ладно, пройдем. Давай, но идем в зону, где погода получше, по крайней мере. 89 километров до поворотника как это задание выглядит на задании. Вот мы делаем вот сюда зигзюк такой, и дальше пеонов на, на аэродром. Уже осталось не так далеко. Итак, к вопросу, какие потоки надо было брать и искать. Как бы с одной стороны радостно, когда такой поток есть, с другой стороны не радостно перед этим набрать 500 метров в каком-то говне. Ну ладно. Дарьному коню, ус не дуют. Ай, конечно. Ну, по крайней мере, у нас есть шанс выкинуть таким потоком чуть над инверсией. И мы в любом случае полетим быстрее. Вы представляете, мы не долетели до него, ну сколько, ну километра два. Вот он двух километров стоял, такая лапочка. Ну, ничего страшного. Хорошо, что мы его нашли. Шеф, утешь меня как-нибудь. Все хорошо. Утешь. Я... Сейчас заплачу как же так же я уже плачу ты тоже плачешь от радости от радости взяли конечно зигзюгут это первое то что еще они не все исчезли хорошие да это хорошая новость да. а то я думал вечер быстрее поэтому и второе что мы его взяли причем высоко взяли у нас сейчас выше инверсии выкинет немножко очень хорошо Шикардос. Нам бы еще таких 2-3. О, сейчас, друзья, я вам покажу, как пожар над инверсией выщелкивает. Выкидывает облако. Там, естественно, пожар и соответственно сильный поток. И сейчас хорошо видно на ваших голубых экранах. Видите, такой торчок. Пему. К сожалению, нам туда не надо. А может не, к сожалению. А Почему? то там будет. Будем кашлять? Ну, кашляет, прикрыто. Ну, Черт -ка. знает, что там горит. 450 метров мы здесь тоже взяли. Ну, и все. ну поехали. и все. Вот он, да, вот он уже тоже подкисать начинает. Два и три. Поехали. Ой, поехали. Погнали. Фу. Эх, хорошо. Теперь я себя чувствую лучше значительно. О, а что это за город? Мы уже проходили его. А, ну да, мы, мы тут все по этой линии туда-сюда носимся. Да, мы тут прошлый рост раз, раз, раз я тоже хороший взял, но нет, нет, не, да, мы в город не идем, идем мимо, не паримся. Мы практически через наш аэродром сейчас пройдем, да? Нет. Рядышком? Нет. Рядышком. Привет. Вот ну, посмотри, что, что тут пищит? На дороге встретился какой-то поточек который я пытался загонять пройти по прямой и шеф его решил взять да но он где-то где нас обманул пошли дальше дальше или он здесь живет чуть-чуть правее или пузырь может быть ну, может, шел... да. ну, друзья если бы я этот поток не загонял капитан оптимизм здесь бы его не взял скажите напишите в комментариях ведь честно я его пока отдыхал я тут нашел какой то чуть-чуть трэк-трик трык потом он отобрал у меня ручку и взял и взял 5 метров посмотрите как подло это чтобы мое самолюбие стало вот как этот вот как это очко вот нет это ты нашел ну я нашел конечно ты нашел как как-то да я нашел энергетическую линию. Ты, на, ты нашел как там... Э... О, как этот дым выглядит. Видите, как расползается. Я в это видео обязательно ставлю дым, который около аэродрома также все горело. Очень было красиво. Прям такое пожарище было. И вот такое же пожарище мы сейчас видим с неба. и Не можем туда слетать, потому что не по пути чуть-чуть. Так бы я туда слетал посмотреть, как оно горит. Интересно. Как кладет, как кладет. веточек к виточку. По струночке. 2000 метров у нас. Три разъемность. То есть вот этот вот платочек нам очень, кстати, пришелся. Сейчас доберем. И поворотник остался 67 километров. Not so bad, как говорит Клаус. Not so Главное, что держимся высоко. Это для вечера крайне позитивно. Две 200 набрали, друзья, но не успел это заснять, потому что капитан оптимизм вышел с потока. Вот вам э, пожар. Сейчас я чуть-чуть окно открою. Все камеры сдохли. Вот хотел вам показать этот грибочек ядерный. Вот как горит. Видно, как дует дым, можно все вообще понять в атмосфере. Как выходит вверх воздух, как он расползается в зоне инверсии, как сбывает край. Прям на на наглядная картинка. Две версии. Две А, да, да, видите, вон как загибается дым, то есть сначала идет вверх энергично, потом идет по ветру и потом раз, и там следующая фаза, наверное, вот так я смотрю. оптимизм, покомментируй, пожалуйста, дым, который мы видим на горизонте. По идее, теплый воздух теплее, должен сам подниматься до уровня инверсии. Но очень интересно, то, что он поднимается только до какого-то уровня, дальше его сдувает, и тогда его уже подкачивает совсем другой теме. Но сам воздух потеплее почему-то... Либо там очень много этих э, плохих и тяжелых вещей, которые да, да. Я не позволяют. Да, выглядит это все крайне забавно. И главное, что потом вечером эта энергия опустится, опустится и будет смог где-то. <смех> То же самое было на аэродроме. Да, потом это всю ночь падала, а капитан оптимизм не спал и был очень расстроенным с утра. Да, высота у нас 1200, Идем вперед потихонечку. Потому что эта река тоже не работает. Ну да? понятно, да, что речка Но нам силует. Вот 35 километров до поворотника. То есть мы в любом случае речку пересекаем. Ну, сейчас по ней по ней, по идее, как раз до нее должно быть хорошо. А вот после нее плохо. И даже вон по дыбу видно, дым. Видишь, как сдуло, и он дальше. Даже дальше ничего. И дальше ничего, да. Так что здесь хорошо бы взять, конечно. Думаешь, вот эти поля, да? А? Ну да, поля есть, пахота какая-то. Ну, вот, да. ну друзья, это высота, на которую да, надо не начинать не не сильно думать. Да. 1100. Именно потому, что впереди вот эта речечка веселая. 4, 4, Поворотник правее, что валим на город, который за речкой. Зареченск. Ну и потом на окраину города, который справа, если что. Будем там выбираться. Да. Ну или как-нибудь. Как да, друзья, мы момент... Вот эта речка Теса, Тиса. И сейчас, конечно, мы отревнем приключение. 900 метров. Это мне не нравится. Ну, как мне не нравится. Может, консервативнее скорость чуть сбросим. Да. Полетели. Угу. И учти у нас может не быть мотора по той причине, что э, забыли выключить питание. Ну, что-то что-то живет. Ага. Ну давай, давай, давай, давай, давай. Мы только вниз, ну давай вверх. 700 метров, друзья. Достаточно драматический момент. Сами. Это здорово, но мне кажется, что я пищал. Мне нравится. И слева такой вра... нормально. Мы возьмем птичка на правильном пути. Ой, шеф, я тебя люблю. Ты умничка. Гигей. Еще не гигея, друзья, но по крайней мере уже какой-то шанс. А если учесть то, то, что я забыл три дня назад выключить двигатель, то у нас мотора сейчас нет. Все по-настоящему. У нас села батарейка моторная, я увидел по цифрам. На ну, этом индикаторе смотрю, что горит. И вольтаж уже там что-то. 10 вольт, просто нет у нас мотора. Но есть капитан оптимизм, который аккуратненько все с высоты наберет. Парет разбутый пузырек взяли с минусом. Это тот как раз вариант, когда надо заканчивать. И уходить уже. Идем на поворотник. 19 километров до поворотника. Набрали здесь 1600 метров неплохо. Еще все хорошо. Кажется, пока так придерживать нужно плыть спокойненько на 120 метров. Посмотри. Мы по прямой летим лучше, чем набирали да, по да, кривой. Да, да, да, да, как, да. как раз твоя энергетическая линия любимая. Да, И да. назад, а назад ну, по этому тропинам не выгодно, да? Ну-ка. А вот нам тут проходит через этот город рядышком, Ну да, да, да. аэродром надо будет конечно чуть правее но тоже через город по сути пойдем это не выгоня не сможем использовать далековато это энергетическая линия и ладно шпарим по да, в любом случае через город что-нибудь возьмем вот и как шикарно если бы это все и раньше Фух, отлично знаете как шеф идет как лев Могли, друзья, все это время лететь в минусах, представляете? Это было бы намного хуже. 14 до поворотника, нам остается клюнуть поворотник и дальше от него назад на аэродром. Недалеко осталось. Хорошие новости, друзья. На высоте 1600 взяли поточек удачно. Ну, немного и не потеряли до поворотника 8 километров, но нас как раз вот на него несет ветром. Ветер хоть и не сильный, но тактически это верное мудрое решение набрать по максимуму к поворотнику и потом криком агегей лететь домой. Так что -нибудь. работаем, как рубимся. Два метра в секунду до летители, но цел Еще одна хорошая новость, друзья, что мы, удачно взять здесь поток, похоже, как раз по пять пробиваем инверсию, Видите, и нам почти хватает что высоты что? до надолет. то есть это, по сути, крайний набор, который мы делаем. Он упал до 1,8, но возможно, иногда стоит так набрать, что потом уже не париться по поводу, как мы домой вернемся. <музыка> О, смотри, сколько сено летает. Где сено, где? Вот, вокруг у нас фонарь где сено? А, японский бог, точно. Представляете, ты Хочешь закрутить? Ну, чтобы мне показать какой... сено, но это реальный смерч. Прикинь, как пробило. Ну... Скороподъемность не очень большая, но сам факт, это было круто. Ну, вот, летает. Свет встреча с сеном. Представляешь, что он внизу? Uh -huh. Uh -huh. Но мы через него можем вернуться спокойно, на поворотника 6 километров. Чуть-чуть протяни сейчас капельку. Один вот okay. на, пол, на пол. Да, да, да. да, да, да. надо идти. Но ты можешь меня смело посылать на три буквы, так же, как в прошлый раз. Если что, разгоняемся. Если ты переспал с бабой, ага. это не значит, что на возврате, на следующий раз ты опять же скорость разгоняйся. Потом про баб. У, -у, -у. у нас момент истины. 5,76 к 6 километров до поворотника. Мы спокойно можем, у нас линия пути рядом проходит. Мы через этот поток, я понимаю, что он может не дать в следующий раз, но шансы это присутствует и у нас получается прекрасная вообще возможность затянуться в этом потоке шпарить назад подходим по воротнику до 150 ты сбрось перед и потом дугой Не давай и можем так вот. ну это ты уже панты какие-то делаешь и погнали домой. Ху, ну что ж, друзья, перелетели не Дуная, как его там, Тису, Тесу. Точно городочек, которым было открытие вот С правой стороны продолжается тоже Теса, Тиса. А впереди вот эти огромные пруды. За прудами аэродром находится. После аэродрома налево наш аэродром на краю от этого городочка. А -а, капитан оптимизм спирачит на 200, 220 км в час, Ну идет как положено по подолету. Шеф, а ты уверен, что там все это, ну я молчу, ладно, молчу. Друзья, прошу раз, я вам расскажу, пока он визит, я расскажу вам страшную историю. Давным-давно, когда я был тупым и молодым пилотом, это было четыре года назад на соревнованиях, я пытался у меня было избыточное самомнение, я пытался что-то советовать капитану оптимизму. И как-то мы летели по маршруту, нет, и вот он, он говорит, надо еще пролететь чуть-чуть вперед, еще что-то сделать. А я говорю, да вот уже нет. Или наоборот, я, ну, в общем, я сказал не то совсем. Если бы он сказал, да пошел ты, и в этот момент повернул, мы бы заняли первое место по дню на чемпионате. А он сказал, ну ладно, и повернул сразу. И мы проиграли 0,7 секунду английскому экипажу. 0,7 секунды, представляете? Слово хрю не скажешь. Ну, поэтому долет это мое слабое место, я всегда нервничаю и прилетаю на избыточной высоте. У меня не остальные яйца, к сожалению. Я могу, конечно, стиснуть зубы. И вот. Ну вот. но не могу. Вот давайте вы будете волноваться вместе со мной. Пожалуйста. Напишите мне, вот представьте, как мне сейчас страшно. Я сижу в планере, а ручка моя совсем не моя. Впереди сидит настоящий боевой маньяк. Отличное лицо. И мы летим. Вот, вот наверное, рыбоводные какие-то пруды. Вряд ли что-то другое должно быть. Много их. А высота все тает. Аэродромы там. У нас до спрямляющего поворотного пункта осталось 36 километра над ним мы будем на высоте 459 метров И потом где-то финиш ну надеюсь капитан знает ведает что творит. И собственно, он точно ведает вот как выглядит вот долет не сказать что это трагично нет это это именно надо тренировать я на наш аэродром в альпах возвращаюсь всегда с некоторым запасом в ноль никогда так не прихожу поэтому Могу сказать, что долет делать не умею. Я трус, и я всегда привожу избыток высоты. Конечно, когда я уже там аэродрома, от аэродрома в 5 метрах, я, конечно, уже смелый. Я там уже вообще шпарю на все деньги. Но вот, когда вот так. Капитан оптимизм. А, визу. Ты мог чуть-чуть левее взять? Нет, давай, нельзя. Не получить у нас очень сильно посадила долет 4 километра до аэродрома ну качество у тебя какое? 50 должно быть если не скотников на нет на скорости 115 когда не давит вниз 2,6 километров до финиша у тебя же есть энергия еще в высоте, ты на 150 не можешь... Зат... А, затягиваться нельзя, да? Ну, не лучше не затягивай. Ну, ты тогда по высоте смотри там, как, чтобы мы штраф не получили. А, тут... О, придерживает. Слава Вселенной. Вот, ну, друзья, тут прям напряженный момент. Как вы видите все, как в жизни. Вот наш планер на фоне каких-то построек. Ой, какой низкодняк. Сунула нам... То плюс, то минус, как в жизни. То вверх, то вниз. Ой, километров. Осталось 0,9 до финишной линии. У меня да? показывает, по крайней мере. Да. Да. Ну да. до цилиндра, а у тебя? 0,4 вот. Как у меня выглядит. Там же ну, у нас скажи, цилиндр Хорошо. Ну мне пишут, что сейчас, но я тоже не уверен, что правильно ну, делал задачу. Все, пересекли, педешировали. Фух, слава яйцам. Так, друзья, ну теперь можно расслабиться. ты мне скажешь, когда шасси выкинуть? Вот наш аэродром. У нас тень наш Что, Никого нету. Никого нету. То ли мы первые, то ли. То ли мы дураки. Слишком рано стартовали. Пустой аэродром. Нет, вот смотри, два.. А, это Торест полосы это там маркирован. Да, ни одного планера еще не приземлилось. Вот это. Шасси. Давай. Пошло шасси. Есть. Шасси есть. Помнишь, да, что тормозов у тебя может не быть. Лендинг переставить? Поставил на лендинг. Фух. Друзья, если... Ладно, молчу. Там бутылка была моя. всегда следить о посадке за по падение а вот сень капитан оптимизм подводит планер, сейчас будем прыгать потому что поле качковатая шкатная жизнь медленно-медленно будем касаться земли не то чтобы он козла сделал, не думайте бом, бом, такое поле кривое сейчас начнем прыгать сильнее, потому что падает подъемная сила запахло полынью Ой, чаще присоединяем. Заварю себе. Ух! Да, пока мы дойдем до нашей машины. У нас же нет помощников. Никто с нами не поехал на чемпионат. Да, Я была в конце. Да, что -то, что -то. Фух. Фух, ну шах, это было это было великолепно. По крайней мере было красиво. Ну, целовать я тебе не буду, конечно. А вот ну, показать тебя человечество прогрессивному. покажись. Бляха. Что? У нас что? Высотомер. Посмотрим, не получим ли мы штрафных а? за... за высоту. Mm -hmm. Потому что поменялось, а я по этому выставляю. Давление, да, 40 метров. Ну, что делать? Что делать? А ты на сколько финишил? В ноль? Да я не, в ноль. Ну, на всякий случай, что. Ну мы пересекли на 150, мы много там не добрали бы, там может быть 20-30 метров. Нам время идет. В а. полчаса надо создать. Все, все, побежал за машиной. Да. Ой, ой, ой. Подержи телефон, может, надо пофотографировать, я оброжести он вылезать. Я чуть не посидел за этот полет, у меня вот если снять штаны, там все будет седое, на голове, правда, нет. Принцесса на стояночке, друзья, из хороших новостей, мы приземлились первыми, как оказалось, на аэродроме. Это, как, выкатились первыми с утра и приземлились первыми. Это из радостных новостей, из нерадостных новостей мы получили 13 очков штрафа. Товарищ капитан Оптимизм, скажите, за что штраф? За слишком низкую высоту пересечения финишной линии. Механический вариометр зависит от давления. Давление упало на 45 метров. Упало. Ну и в итоге мы заработали, прошли немножко низенько, чем нужно было. Конечно, мы могли это устранить. У нас была скорость 150, надо было потянуть ручку. Мы бы набрали 40 метров и ничего бы не было. Но это как называется, если бы доковы, да до вартура грибы, да вот это был бы уже дед, бабушка, да? Капитан оптимизм, расскажи в итоге, как получилось все. Почему ты уступил э, третье место нашему коллеге? Потому что он летает на планере царь. Если да? его на тыдестал не И... его могут с царей. Да? Выгнать? Да. Какой кошмар? Да. И пришлось нырнуть. Ты надул под финишную линию? Да. А Ради как Спасибо Вообще спасибо. О, О, отлично. За, зато мы первые выкатились, первые финишировали. Да. Третий О. по скорости пришли и четвертый по результату. Да, не, ну, я считаю, что нет повода для, для оптимизма. В смысле нет, есть повод ну, для оптимизма. Да, есть, да. все нормально. Планеризм это как э, вырвать очко у товарища. Да, вырвать очко у товарища. Подарить очко товарищу. А, вот мы 13 очков подарили. Подарили. Первый. <laughs> Отлично! <laughs>